Уважаемые господа, я хочу пригласить вас на свой марафон, который будет посвящен новой апгрейдиной жизни. Сейчас все запутались в своем знании, сознании, своих физических недугах, в том, что происходит с ними. И, наверное, уже пришло время видоизмениться. Новый мир требует новых изменений и нового понимания жизни. Я приглашаю всех на свой марафон обновления. Давайте изменим настройку своей ауры, своих чакр. Давайте изменим свою судьбу. Давайте изменим свой генитурный вектор. Отключим негативные влияния ваших натальных карт и астрологических влияний. Давайте изменим свою судьбу в сторону здоровья, счастья, мирной жизни, доброты благополучия нашей жизни. Приглашаю всех на свой марафон.